Всем привет, меня зовут Лера, и это видео для всех тех, кто неравнодушен к моему творчеству, потому что в нем я хочу немного рассказать о том, как создавался наш альбом «Привязанность», а все почему. Все потому, что 15 число — это дата релиза альбома, и дней до него остается все меньше. Поэтому, если тебе интересно, я попытаюсь немного рассказать о том, как все происходило, показать, потому что мы снимали во время записи песен на студии небольшие кусочки. В общем, если тебе интересно, оставайся со мной, можешь послушать слушайте, посмотрите. А также я, наверное, вставлю пару кусочков из того, как же мы снимали обложку для альбома. Вообще, до этого мы постоянно записывались на студию Габриэля, это Анин друг, он также участвовал в проекте «Голос» и дошел там чуть ли не до финала, но не суть. У него есть своя студия, и мы на ней постоянно записывались, но тут, когда дело дошло до альбома, Получилось так, что Габриэля в это время не было в Минске, и у нас не было возможности записаться у него на студии. И поэтому мы стали искать другие варианты, и по советам одного нашего знакомого хорошего мы нашли студию «Вайб». Прекрасную студию, прекрасных людей, с которыми мы сработались и научились работать немного лучше, немного по-новому. Я думаю, даже немного получше, а получше, по-новому. В общем, студия называется Vibe. Если вам интересно, я оставлю ссылку в описании. Они очень крутые ребята, потому что... Просто потому что. Потому что с ними очень легко работать, и время, которое проходит на студии, оно проходит офигенно. Звучит как реклама, но нет. Начну, наверное, с того, что первый день, когда мы только пришли, эм, первая песня, которую мы записали, это было вроде бы «Прощай, прости». И я еще не знала, как работать на студии, а также постоянно «new studio», «new rules», и ты такой, типа, чего, как? Потому что обычно мы записывали, допустим, голос, дабл, там, шепот, где надо, а потом они просто включали полностью дорожку, и я там «А -а -а -а -а -а настанывала все, что хотела, просто наверх, чтобы как-то, если человек, который будет заниматься мастерингом, взял какие-то интересные для него кусочки и вставил их куда-нибудь в песню. И мы пришли на студию записывать «Прощай, прости», познакомились с Максимом, который э, нам помогал записывать все наши треки. Очень крутой чел, с которым мы классно провели время, с которым легко, просто, офигенно работать. И тут наступил момент, когда, знаете, вот микрофон под твой уровень, так, наушники в уши, ты такой стоишь и такой, ну, ну как будем дописывать? А как у вас обычно записывают? Mm -hmm. Mm -hmm. Да? Да, yeah. сейчас послушаем. И то есть вот это вот все так неизвестно, потому что ну все-таки у нас то в этом опыта то не очень много, вот. И мало ли как-то по-другому еще можно записываться, чтобы какой-то другой эффект получился короче. Мы ничего этого не знали и первый раз, когда мы записывали "Прощай, прости", вернее первый последний раз, потому что "Прощай, прости" мы записали в, в, в один день. Мы ее записывали по старому методу, то есть пишем дорожку, пишем дабл и добавляем атмосферы какой-то. Прощай! Ой, можешь ее просто убрать? <uh> <реш unquote> Ах, Господи! Нашли вонючку! <реш judgment> Когда мы уже доделали «Прощай, прости», начали появляться какие-то новые методы подхождения к песне, мы начали придумывать что-то новое, я начала пытаться строить голоса, хотя я этого совершенно не умела, и сейчас я этим плохо владею, но я понимаю, что если как-то развиваться в этом, пытаться строить разные песни, то с каждым разом будет получается все лучше. Ой, простите, что ты к тараторию. Мне на самом деле в зал надо скоро идти, я очень хочу успеть снять для вас это видео. Так вот, прощай прости, мы записали за один день, и это было достаточно легко, мы остались в безумно приятных ощущениях от самого процесса, и следующая запись, следующая песни приходилась на следующий же день. Роск, день Сегодня пишем хаотичен или космос наш, как кому удобнее. Да, давай, и дверь Получается, это у нас уже день два, и мы записывали песню хаотичен. Изюминка этого дня была в том, что мы уже немного по-другому начали подходить к созданию самой песни, потому что хаотичен она звучит немного по-другому, и в ней нужна своя атмосфера космоса какого-то и мы уже начали знаете так э, по конструктору то есть начиная с начала до конца выстраивать весь трек то есть не сначала одну дорогу а потом вторую ну типа и там уже по кусочкам э, мы сразу его начали выстраивать потому что находили что-то что нас как бы очень вот так вот втыривало мы такие вау это космос Все Все Я просто хотела так мы записали хаотичен понимая уже тогда на тот момент что Запись песни может идти не так, как мы до этого себе представляли. И так как мы первые два дня, вроде бы и тоже, я, если честно, уже плохо помню, записывались утром, то мы понимали, что вот во время записи хаотичен, во втором дне, нам нужно было записать акустическую партию гитары для песни Хороший доктор. А чтобы ее записать, нам понадобился Пабло Роберто Ела, лучший гитарист во всем белом свете, и немножко моего голоса, чтобы как-то. Ну, запись шла по И поэтому мы поехали на студию Авторадио, это Пашины друзья, и там он накидал, то есть я Пашина играла то, как я играю хорошего доктора своим, ну, вот этим обычным боем, и Паша уже придумал всякие переборчики, фишечки, и мы встречались на студии, чтобы понять, как будем записываться, спеться с гитарой и понять ямы некоторых. Вот... Я помогу тебе не зайти с ума. Там, где есть обман, там, где же провал. Всякие такие штуки. И получается, в этот же день мы э, записали акустику песни «Хорошего доктора», которая вышла просто невероятно Когда наступил третий день, у нас была песня «Согласен». И знаете, как... Я не знаю, знаете вы или нет, но... Я узнала у своих друзей-музыкантов, что такое часто бывает, что ты песню дописываешь прямо на студии. Это была песня... это была песня... Закрой, закрой глаза, скажи мне, что ты рад, скажи мне, что ты рад, что я возле тебя ставил. Вот. И получилось так, что у меня было написано два куплета... Второй куплет вообще был там Две строчки лишних, как оказалось Потом в итоге И у меня была написана первая часть припева Но не было второй абсолютно Мы знаем, что мы хотим какое-то такое Знаете, одно слово размусолить Чтобы было, ну, круто Чтобы оно прям Я тебя, тебя, тебя, тебя так вот, вот это все чувствовалось, не знаю, как объяснить. И мы не могли, то есть мы записали два куплета, мы записали два начала припев и не понимали, что делать дальше. В итоге мы решили сделать перерывчик, выпили кофе, сходили в туалет, и я выскакиваю из уборной и говорю, Аня, я придумала! И так дописалась песня «Закрой, закрой глаза». И я уже не помню, какой это был день, следующие песни, когда мы записывались. Но, может быть, был перерыв, может быть, сразу. Честно, не помню. Это была песня, которая называется «Согласен». И... Эту песню мы тоже отчасти немного дописали на студии, потому что некоторые моменты ты слышишь прямо вот, когда стоишь в этой будке, напиваешь что-то, и параллельно Аня стоит с Максимом и слышит, как она все получается. Я там иногда могу, знаете, вздохнуть или что-нибудь такое. А может так, а может это. Ну вот так вот рождается, собственно, то есть уже готовый продукт, а не какая-то рыба. Согласен, песня на самом деле далась нам немного тяжело, потому что мы не уложились в один день. Ну как немного, это не было тяжело, просто... Было больше работы из-за того, что песни не было до конца доделаны И некоторые фишки, они придумались на студии, но уже не было времени их успеть дописать в сегодняшнем дне И поэтому песня согласен И вроде бы даже песня «Закрой, закрой глаза» тоже писалась два дня Потому что именно не хватало времени И вот как раз-таки в пятом дне, ну приблизительно, я так скажу в пятом дне мы дописали интро. На самом деле интро мы вообще демо записали где-то, наверное, в первый может быть день сразу, чтобы просто знать по форме, как оно будет. Нам очень понравилось, как, ну, вернее нам, как нам, они очень понравилось, как я прочитала часть стихотворную, но мы понимали, что нужно музыкальную часть, где я пропеваю слова. Ее нужно переделать, и поэтому э, из дема мы оставили часть, где я читаю слова, как стихотворенец. А именно часть, где я пою, мы записали уже в пятом дне, когда дописали, собственно, песню «Согласен», после этого мы дописали и интро. В принципе, на этом вот такая основная физическая работа, скажем так, на студии, она закончилась. Дальше уже продолжался именно вот этот вот мастеринг, когда нам присылают тот, и мы такие, а можно вот тут вот так вот, а это так, так вот так, вот так вот, всяк. И э, на студии мы больше не появлялись, потому что у нас были какие-то другие дела, мне там туда надо было съездить, потом сюда, и это, и то. Я. Собственно, запись на студии закончилась, и встал... Вопрос огромной обложки альбома, потому что это очень важно, И я до сих пор на самом деле волнуюсь, потому что, блин, знаете, всегда хочется сделать, ну, прям максимально круто, но иногда, когда ты пытаешься смотреть на какие-то свои вещи глазами другого человека, ты начинаешь такой придираться достаточно очень сильно. Но все-таки обложку мы выбрали, обложка готова. И в обложки нам помог Стас, карт, мой дружбан. Мы с ним еще с Бугушевска знакомы, когда я в Витебск ездила. Мы обратились к нему, чтобы он нам помог как реализовать идею. И, собственно, перед тем, как уже пойти прям фоткаться на студии, мы понимали, что нам нужен какой-то концепт, что нам ну, ну вот нельзя просто прийти на студию и наделать ну, там, всяких фоток в разных шмотках и так далее. Поэтому мы собрались в Энзо. Зачешечка кофе и начали кидать идеи насчет цветов, которые должны присутствовать в обложке, насчет, допустим, растений, насчет моей роли, насчет моего настроения в кадре, насчет того, как будет выглядеть уже все в постпродакшне. И мы нарисовали концепцию, у меня даже есть небольшие зарисовки. И после этого мы назначили время, когда снимали студию и брали шмотки просили непогодину меня накрасить, просили хейрмастера мне накрутить волосы, меня собрали, и мы пошли на студию. Кстати, я тогда еще даже болела. И песню согласен, я тоже болеющая дописывала. Это просто капец. И мы пошли на студию и начали воплощать наши идеи. Сначала самые важные, которые хотели, которые видели уже на обложке, а потом уже после этого начали просто. Делать разные фотографии, потому что мало ли что, мало ли нам передумается обложка На студии было прикольно, потому что у нас уже э, абсолютно все демки наших треков были И фотосессия была полностью под наш новый альбом Что, конечно, добавило своей атмосферы и какого-то, знаете, такого Я прям, ну, ты чувствуешь себя в своей музыке и ты знаешь, что как, вот так, вот туда-сюда А, у, там, что-то Вот так мы отфотографировались, и, собственно, на этом такая уже часть подготовки альбома закончилась. Оставалось только залить треки, подготовить эту релиза и все прочее. Вот такая вот история, вот такие вот мы и вот такой вот наш альбом ⁇ Привязанность ⁇ который выйдет 15 февраля. Напоминаю. Я надеюсь, вам было интересно послушать эту историю. Спасибо. Всем неравнодушным к альбому, все, кто его ждет, потому что это безумно важно для нас. Я надеюсь, и для вас тоже. И я надеюсь, мы вас не разочаруем, и вы влюбитесь в наши треки точно так же, как и мы влюбились в них во время создания, собственно говоря. А, на этом все. С вами была Лера Яскевич. Мне уже 20, кстати. Я должна была это где-то хоть как-то сказать. Мечтайте о великом любите всем сердцем, радуйтесь всей душой, улыбайтесь и будьте счастливы. До новых встреч!